Uh oh. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, наши родные! Сегодняшнее видео мы решили сделать а, на тему, которую нам сказала одна из участниц последней РД-активации. У нее а, своя история, у нее история воссоединения с ее близнецовой половинкой. И как часто это бывает, встречаются трудности, препятствия, которые разъединяют а, пару близнецовых половинок. А, разъединяет не то слово, какие-то обстоятельства, какие-то недоразумения, их разбрасывают по разным сторонам. И вот после РД-активации одна из участниц рассказала нам небольшую свою историю. Мы ее знаем уже давно, с 2019 -го года. Она была участником байкальского ретрита в 2019 году. То есть эта история длится уже не один год, и мы с этой историей довольно хорошо знакомы. И поэтому мы решили сделать сегодняшнее небольшое видео на тему воссоединения близнецовых половинок. А это такие видео тематические мы делали не раз и всякий раз мы говорим что-то новое. И вот в этот раз мы тоже хотим обратить ваше внимание на самые главные аспекты воссоединения Близнецовых половинок. Конечно, это в первую очередь касается именно пар БП. Но также это может быть интересно и тем, кто встретил свою родственную душу. И даже иногда тем, кто встретил свою, э, своего кармического партнера, особенно гармоничного кармического партнера. Какие законы, какие закономерности воссоединения пар родных Душ? Еще раз скажу, подчеркну, в первую очередь, пары Близнецовых половин. Сегодня мы об этом немного расскажем. Самое главное на пути воссоединения Близнецовых половинок – это их состояние духовного единства. Мы об этом говорим много раз. Мы говорим об этом по-разному. Мы э, говорим это особенно подробно на РД-ретритах. Мы говорим это на рд активации, когда идет обсуждение. Мы постоянно об этом повторяем. И для кого-то это может быть уже, знаете, как оскомину наело. Как будто мы повторяем одно и то же, одно и то же. Как говорится, ну давайте что-нибудь новенькое. На самом деле, сколько бы мы, мы ни повторяли, о том, что нужно выходить на духовный план, о том, что нужно поднимать уровень сознания, о том, что именно на духовном плане происходит изначальное ваше воссоединение, от которого потом будет зависеть ваше воссоединение на повседневности. Вот об этом мы часто говорим, тем не менее, мы как будто бы остаемся неуслышанными. Почему так происходит? По одной очень простой причине: потому что в основном человек, человечество, живет на повседневном плане. Уровень сознания находится в основном на повседневном плане. Точка сборки находится на повседневном плане. И даже если вы делаете духовную практику, например, вы приходите на РД-активацию, или вы приходите на женские практики к Шанти, или вы занимаетесь РД-практиками самостоятельно, или на РД-ретрите. Так вот, все эти практики, РД-практики, они способствуют вашему выходу на мистический и на духовный план сознания. Кто постоянно участвует, вы прекрасно об этом знаете. А, это факт, то есть это не то, что вы придумываете, вы себе воображаете какие-то необычайные пространства, и ваше воображение, вот оно вам а, как бы рисует такие красивые краски. Нет, а, все происходит в реале, вы чувствуете это в своем теле, Но опять-таки, постоянные участники, вы это прекрасно знаете. Так вот, когда ваш уровень сознания выходит на духовный план, вы непосредственно ощущаете единство со своей божественной половинкой или вы ощущаете, чувствуете и глубоко переживаете очень сильную связь со своей родственной душой или даже с кармическим партнером. Когда ваше сознание на духовном плане, ваше единство, оно естественно. Но потом сознание опускается на повседневный план и вас опять начинают мучить те же самые проблемы, те же самые вопросы, обиды, ревность, какие-то недомовки, он мне не написал, он мне не сказал конфликты, ну и так далее. Ответ, как вы соединиться с Близнецовым половинкам, ответ очень простой. Вы должны как можно чаще выходить на Духовный план. Если у вас случаются какие-то проблемы, если у вас произошла очень сильная размолвка, и вы сейчас порознь, и обращаясь к парам Близнецовых половинок, вам нужно, необходимо, обязательно выходить на Духовный план сознания. Вам нужно там бывать как можно чаще, вам нужно чувствовать ваше Духовное Единство, ощущать его. Это настоящая реальная Духовная практика, настоящие реальные шаги на пути вашего Воссоединения. Итак, еще раз повторюсь, еще раз должен повториться. Если у вас какие-то проблемы на пути Воссоединения Близнецовых половинок, если у вас проблемы в общении с Родственной Душой, выходите на Духовный план Сознания. РД-практики направлены непосредственно на то, чтобы вы чувствовали духовное единство со своей близнецовой половинкой. РД-практики отличаются от других духовных практик тем, что они парные, и тем, что они работают с энергией мужской и женской одновременно. Это специфика РД-практик. Все, кто посещает их, вы прекрасно это знаете. А во время РД-практик люди чувствуют свою родную душу, будь то это близнецовая половинка, будь то это ваша родственная душа. И дальше опять, и опять, и опять возникает вопрос, ну вот хорошо, я почувствовал, когда делал духовную практику, я почувствовал наше единство. А потом духовная практика заканчивается и проблема возвращается. Если вы правильно делаете духовную практику, если вы потом интегрируете ваше состояние, повседневность, то эти проблемы они перестают быть для вас актуальными. Они могут оставаться еще какое-то время, они могут вас каким-то образом беспокоить, но они уже не так сильно влияют на ваш путь воссоединения. Это совершенно так, это совершенно точно. Нужно только в этом направлении работать. Интересно на самом деле наблюдать, как сознание людей повышается на практике, практиках, особенно показательна вот для меня РД-молитва. Почему? Потому что к нам на РД-активацию все-таки в основном приходят те, кто встретил свою родную душу, кто находится в этом потоке. На ретриты тоже приезжают люди, которые уже встретили, у них произошла встреча. Ну, иногда бывают те, которые просто хотят встретить. Но в основном все-таки те уже, кто практикует, практиковал, кто чувствовал этот поток. А на РД-молитву часто приходят именно те люди, которые даже не знакомы с этим потоком, но просто желают помолиться за нашу землю, за других людей. Но поскольку рд молит это тоже РД-практика, проводится она в РД-потоке, то, что интересно, все люди, даже те, кто впервые пришел после молитвы, они чувствуют вот этот подъем, потому что сознание их поднялось, вышло на атмонический уровень, люди чувствуют огромные воодушевления, чувствуют друг друга едиными, даже те, кто вообще не знает, кто здесь участвовал, даже те, кто впервые пришел и никогда не знал нашего круга, который постоянно молится, все чувствуют друг друга едиными. И вот это и есть показатель того, что сознание вышло на духовный уровень и человек почувствовал это единство. То же самое вот, что сейчас Андрей говорил, то же самое происходит, когда вы лично выходите на духовный уровень духовный план сознания и чувствовать единство со своим любимым, со своей родной душой, да, кто бы это ни был, будь то Божественная половинка, Близнецовое пламя, будь то родственная душа, ну или, может быть, иногда кармический партнер. Вот интересный тот момент, что как раз РД-молитва, она не заинтересована в том, чтобы вывести человека на какие-то высшие уровни, она просто есть. Просто я ее провожу, и просто люди, чувствуют эту энергию, идут с остальными, Поднимаются на эти вибрации. И результат всегда один и тот же. Я не помню такого, чтобы кто-то ушел недовольный. Все пишут, что это просто невероятно. Мое сердце сейчас так раскрылось. Я так чувствую любовь, которая течет в мое сердце. Чувствую ко всем любовь. Так хочется всем ее отдать, поделиться, обнять весь мир. Вот в основном такие отзывы. Это вот как раз подтверждает слова сейчас Андрея, то, что он говорит о выходе на Духовный план. То есть когда вы выходите на Духовный план в той или иной практике, мы проводим РД-практики. А если вы выходите на Духовный план сознания, то вы совершенно естественным образом, очень глубоко, всецелостно ощущаете Единство со своей Близнецовой половинкой. Дальше должен следовать следующий этап. Это состояние вы должны интегрировать в повседневность. Как это происходит? Это довольно длительный разговор, и в основном это ложится на плечи самого практикующего. То есть в процессе интеграции в первую очередь, и в основном на 90 процентов, наверное, зависит от вас, сможете ли вы, захотите ли вы, в конце концов, интегрировать эти духовные состояния в жизнь, или не сможете, или не захотите. Это довольно сложный процесс. На этот на процесс уходят годы, это совершенно однозначно. Невозможно, знаете, так вот два, три месяца или даже год, допустим, усердно позаниматься, да, делать медитации, делать другие практики. По истечении года сказать, ну все, теперь должен быть уже вот такой устойчивый результат повседневности, что мы с моей близнецовой половинкой будем едины. Так сказать нельзя. Это не работает. Это совершенно точно. Подчас задают вопрос, сколько нужно идти, сколько должно проходить внутреннее очищение, как долго я должен идти путем, этим путем, для того, чтобы произошло воссоединение с моей близнецовой половинкой. Однозначного ответа нет. Потому что это индивидуально. Это может произойти у вас через год, там, я не знаю, может, через полтора-два, да? Это может произойти через 10 лет, а может быть, в этой жизни вообще не произойдет. Это очень индивидуально. Это зависит от вашей кармы, от вашей настойчивости, в конце концов, от вашей преданности этому пути. От многих факторов зависит. Но совершенно однозначно можно сказать, что этот путь не будет коротким. Невозможно сделать так, чтобы за месяц, два, три или даже за год произошло полное воссоединение, и потом вы только живете, и, как говорится в сказках, добра наживается. Да? То есть все, мы позанимались год, но теперь мы достигли результата, все отлично, больше ничего делать не надо. Такого вообще нет, в принципе. Нет, вообще. Мы об этом говорили много раз. Если вы встретили свою близнецовую половинку, вся ваша оставшаяся жизнь... Совместная жизнь, сколько бы вы ни жили вместе, это будет путь духовной практики. Вы будете вынуждены постоянно, как барон Мюнхгаузен, вытягивать себя за волосы на этот духовный план. Потому что вы будете сталкиваться с теми проблемами, вопросами, ситуациями, которые будут вас разъединять. Постоянно. Это будет происходить довольно часто, с той или иной периодичностью. Вас будет кто-то или что-то обязательно разъединять. Даже если никто со стороны вам как бы не мешает, внутри рождаются те энергии, которые вас разъединяют. Кто-то может сказать, ну почему? Почему так устроено? Почему этот мой божественный партнер, почему эта невероятная любовь сопряжена с такими трудностями? Почему так устроено? Вот мы не знаем однозначного ответа почему именно так все устроено, мы знаем только некоторые ответы. Что это за некоторые ответы? Дело в том, что встреча Близнецовых половинок ставит задачу мужчине и женщине выйти на качественно иной план сознания, жить качественно иной жизнью, совершенно другой жизнью, новой жизнью. И только, только тогда, когда они начинают а, все это делать, да, только тогда и происходит их единство. То есть так задумано, если вы встретили свою близнецовую половинку, ваше сознание должно повыситься и потом не понижаться, и вы должны начать новую жизнь, которая будет более духовной, гораздо и более духовно, которая будет гораздо более осознанно, которая будет сопряжена с постоянной внутренней, если хотите, даже можно сказать, борьбой, это внутренняя борьба, борьба в которую вы выбираете свое эго или духовный путь в которую вы выбираете свое единство или вы выбираете э, значит, свои личностные желания что вот только лично я так хочу а в конце концов это все равно эго желание получается да и э, только так и будет постоянно у вас и будут эти выборы вот так устроено и никак иначе. Поэтому если вы встретив свою близнецовую половинку надеетесь что вы пройдете, каким-то духовным путем, год, два или три, а потом вы достигнете цели, вы воссоединитесь и ничего делать не надо, то это полная иллюзия, абсолютная, процентов гарантия. Это просто не сработает. Не надейтесь. Встреча с близнецовой половинкой ставит перед вами задачу начать качественно иной жизненный путь наполненный Духовностью, и Духовностью не той, когда вы поработали, а после работы пришли, расстелили коврик и помедитировали, сделали йогу, да, в качестве хобби. Нет. Духовность становится вашим генеральным направлением, основным вектором. Духовность становится даже вашим прибежищем, когда у вас возникают какие-то проблемы в взаимоотношениях, вы уходите на тот Духовный план для того, чтобы найти прибежище для того, чтобы найти разрешение этих проблем, разрешение этих вопросов или ситуаций. Вы должны совершенно четко знать. Если у вас э, судьба с Близнецовой половинкой сейчас разъединила, ваше э, действие, фактически единственное действие, это выход на духовный план сознания. Что бы вы ни делали на повседневном плане, да, как бы вы ни старались там, его скажем, там, догнать, что-то ему написать, позвонить, ну, достать его, так сказать, да, это не будет эффективно работать. Эффективности это не даст. Это может даже вызвать обратную реакцию. Как известно из мира животных, а человек все-таки часть животного мира, как ни крути, как известно из этого мира, один догоняет, другой убегает. Такие правила. Поэтому если вы свою близнецовую половинку начинаете очень усиленно догонять, то она автоматически начинает убегать. Вот что происходит на повседневном плане но если вы выходите на духовный план сознания, то там все иначе, там восстанавливается ваше единство, там возникает покой и из этого покоя возникает безусловная любовь. Вы просто вспоминаете свое единство, вспоминаете свою любовь. И Если вы остаетесь на этом плане сознания, и если вы интегрируете все эти вибрации в свою повседневную жизнь, то ваши проблемы с близнецовой планкой. Они не то, чтобы решаются сами по себе, они просто перестают быть определяющими, они перестают быть такими важными, такими а, краеугольными, знаете, что вот если сейчас вот это мы не решим, то все, никакого будущего у нас не будет, это просто исчезает, это просто исчезает, это перестает над вами давлить, вот таким вот образом это работает. Сказать коротко про отношения Божественных половинок, то это отношения не для отдыха, а отношения для работы. Работы над собой прежде всего. И такие встречи случаются не просто так. Не только для того, чтобы вы познали эту Божественную космическую Любовь и Единство со своим возлюбленным, и познали через Него Бога, но и для того, чтобы вы жили в этой энергии, работали в ней над собой и развивались. Это прежде всего. К сожалению, очень много иллюзий в сети, но, к счастью, уже больше людей, которые понимают, что то, что они слышат в других источниках, где все красиво описывается, и как-то поверхностно только о трудностях затрагивается тем, они понимают эти люди уже, что здесь что-то не то. Вот. Поэтому мы стараемся всегда говорить то, что есть, то, что правда является, а не то, что можно превратить в красивую сказку. Может быть, поэтому мы не так сильно популярны в широких кругах, потому что мы говорим такие вещи, которые не очень-то романтичные, которые не дают вам таких мистических полетов, улетов куда-то да? и но тому зато, подобное. Но зато мы даем такие энергии на своих ретритах, на онлайн-практиках, которые, почувствовав однажды, вы уже вряд ли, наверное, захотите возвращаться в эти красивые сказки и иллюзии. Только когда вы почувствуете настоящее, вот и на наших РД практиках мы даем настоящий поток энергии, только когда вы а, привыкнете к настоящему, только после этого вы начнете различать, что есть иллюзии и просто россказни, или просто, может быть, красивые сказки, какие-то красивые истории, и то, что есть реальная жизнь, которая, ну вот есть, она присутствует, понимаете, и никуда от нее не отвертеться. Поэтому наши видео очень часто, они такие отврезвляющие, они э, немножечко даже в какой-то степени приземляющие человека, что нужно, э, оказывается, работать над отношениями. И работать не так, что это опять романтично, как в книжке, да, а вот просто в повседневности, вот берем так, как она есть и в ней действуем. Поэтому, дорогие друзья, заключая наше видео, нужно повторить самое главное. Если вы стремитесь к соединению со своей близнецовой половинкой, если вы ищите настоящие связи, настоящих отношений со своей родственной Душой. Если вы идете путем родных душ, то самое главное, самое определяющее, это ваш выход на духовный план сознания и затем интеграция этих состояний в вашу повседневность. И над этим нужно много-много работать. Как бы, может быть, это не звучало, тем не менее, это так.